Всем привет! С вами снова Светлана Денисова, создатель ваших возможностей в английском. Сегодня хочу вам рассказать основную вашу проблему, вашу новичков в английском языке, когда вы думаете, что нужно переводить слова на русский язык, точнее русские слова на английский язык, и вот, значит, я выучу больше слов, таким образом я смогу складывать слова в предложения. Хочу вам сразу сказать, что английский язык отличается от русского у всех людей, у всех практически людей в школе когда вы учили английский язык было такое, что вы получается думали по русски и пытались переводить. Нас этому учили. Вы не виноваты. Мы, получается, переводили просто русские слова на английский язык и встраивали в предложение. Этого делать нельзя. Английский немножко отличается от русского языка тем, что у него он имеет свою структуру, свой порядок слов. Вы не должны переводить все и ставить, и ставить схему в английскую Нет, так не получается Нужно знать, как образуется предложение Нужно знать, как образуется английский вопрос Только тогда вы сможете правильно заговорить на английском языке Что еще? Есть стиль Есть стиль английский То есть стиль разговора английского языка Стиль разговора русского языка Эти стили принципиально отличаются друг от друга Так вот я уже со своим опытом очень много видела людей, которые и делают именно так, как я вам сейчас рассказала. Я уже за время, за время обучения людей сделала свою методику, очень быструю. Уже прямо сейчас вы можете попробовать. Найдите мою ссылку под видео, вы найдете ссылку на мой аккаунт. Пишите мне, мы с вами прямо сейчас уже сможем попробовать. Я, я посмотрю, какая у вас. Какой у вас есть стиль мышления. Насколько вы можете сразу переводить предложение, сразу ждет. Я вам помогу правильно выстроить английский стиль мышления в вашей русской голове, в русском стиле языка. Итак, я вас жду. Найдите мою ссылку под видео и пишите мне. Жду вас с нетерпением. Будем с вами разговаривать на английском языке. Пока-пока. С вами была Светлана Денисова.